понедельник 28 мая начинается очередная торговая неделя и я напомню что сегодня 18.30 как всегда по понедельникам пройдет вебинар на котором мы разберем большинство из инструментов в среднесрочной и долгосрочной перспективе и посмотрим что нас ждет на предстоящую неделю данная трансляция будет проходить на нашем youtube канале поэтому не забывайте на него подписаться нажать на колокольчик чтобы вам пришло своевременное уведомление о начале этого видео ну а мы рассмотрим на текущий момент основной валютные пары, индексы, сырье и начнем, как всегда, с пары евро-доллара. По паре евро-доллар на сегодня, на понедельник, на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. В пятницу мы увидели обновление локальных минимумов, доходили до отметки 1.1646, что, в свою очередь, на текущий момент подтверждает сохранение нисходящей тенденции. Ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на максимум, который был зафиксирован 24 мая. В четверг по цене 1,1748. А пара британский фунт американский доллар также продолжает свое движение нисходящее, также в пятницу обновили локальные минимумы и что подтверждает сохранение а, нисходящего импульса. Следующие цели по снижению этой области 1,374. Ближайший разворотный уровень также находится на максимум 24 мая. Это уровень. 1.34.24. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По паре американский доллар-канадский доллар сохраняется. Восходящая тенденция подошли к области сопротивления, которая находится в области максимальных значений начала мая. Это отметка 1.30 и следующей цель – это уход выше данного уровня. Движение по направлению на 1.3131. Подошли к сопротивлению, но дальше уже будем смотреть, как ситуация будет развиваться. Можем от этого уровня и отбиться и пойти вновь на снижение в область 1. Но ну, а в том случае, если рассматривать покупки, то на текущем момент целесообразно это делать после пробития, а не вблизи данного уровня. По паре американский доллар японская иена мы видим некоторые предпосылки начала восходящего движения. Сегодня открылись с небольшим гэпом в области максимальных значений. Начало торгов в это уровень 109.74, сегодня торговались уже чуть выше на а, открытие, что косвенно нам дает предпосылки на начало а, восходящего Восходящие тенденции в рамках часового таймфрейма по данному активу. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 108.94, это минимальное значение 24 мая. Цели роста это область 111.38, ну и уже соответственно после прохождения данного уровня движение на 113 будет вероятно. А по паре австралийский доллар американский доллар сохраняется. На текущем момент также тенденция восходящая. Следующая цель роста – это движение выше отметки 76,04 и далее по направлению на 76,90. А ближайший разворотный уровень по данной формации пока остается на прежнем уровне. Это отметка 75.01. А по паре евро-фунт сохраняется тенденция восходящая. Сегодня также по данному активу мы открылись с гэпом и уже торгуемся выше максимумов, которые были зафиксированы четверг и в пятницу на прошлой неделе. И вот здесь находится следующая область сопротивления. Отметка 87.96. А после преодоления данного уровня откроются предпосылки движения на 88.48. Ну а ближайший разворотный уровень. По данной формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 23, 24 и 25 мая. Это область 87,37. А по золоту мы видим коррекцию сегодня с открытия, но пока общего направления восходящего это не меняет. Золото продолжает расти. И следующие цели по движению это уход выше максимум, которые были зафиксированы в пятницу по цене 1307. И далее движение по направлению 1000 330. А на текущий момент по данной формации ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 23 мая. Это цена а, 1287. Пока торгуемся выше данного уровня, а, тенденция восходящая по золоту сохраняется. А нефть марки Бренд в пятницу смогла преодолеть область поддержки, которая находилась по цене 78.04. Долго мы ходили вблизи этого уровня, и вот, наконец, в пятницу а, это движение а, произошло, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу нисходящего движения по нефти а, марки Бренд и начало а, коррекции. Соответственно, цели по снижению это область 73.41 и 70.45. Ближайший разворотный уровень, после преодоления которого мы сможем вновь перейти а, к на текущий момент находится на максимальных значения, которые были зафиксированы 23 мая. Это область 80 ровно. Конечно, данные уровни могут сформироваться и ближе по ходу движения, но об этом мы будем говорить уже на наших следующих видеообзорах. По индексу DAX. Есть предпосылки на начало, на возобновление роста. Я напомню, что на прошлой неделе началось коррекционно нисходящее движение, и сейчас индекс DAX торгуется вблизи отметки 13 тысяч ровно. В том случае, если индекс DAX удастся закрепиться выше данного уровня, сейчас данная свеча мы видим уже находится выше, но нужно всегда следить по факту закрытия свечей, а не в тот момент, когда они еще формируются. Так вот, если индекс DAX может закрепиться выше области 13 тысяч, то в этом случае будем ожидать начало восходящего движения с целями роста до 13206, ну и соответственно ближайший разворотный уровень по данной формации будем отмечать на минимальные значения, которые, были, которые находятся на минимуме 24 мая, это отметка 12793. По биткоину тенденция нисходящая сохраняется, сегодня с утра мы вновь торгуемся ниже, минимальных значений, которые были зафиксированы на выходных, это область 7174, что сохраняет нисходящий импульс по данному активу разворотный уровень по последней формации отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 26 мая по цене 7563. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошей торговой недели, хорошего торгового дня и до свидания.